Мои подписчики, то есть их было два человека. Они, один спросил, как научиться тянуть стопы на себя. Второй спросил, сидя или лежа, не получается вытянуть стопы от себя. А стоя у него получается, в чем причина и как научиться. Uh -huh. а, ну, начнем с первого вопроса, по поводу именно работы с топой на себя. Так uh -huh. как очень часто при инсульте человек именно страдает сгибателем стопы. Да, и человек не может просто сделать движение стопы на себя. А в этом случае, во-первых, у нас еще есть спастика, да, и голень, вот именно икроножные мышцы, они в тонусе, и они тоже мешают дополнительно. То есть они получают стопу как бы вытягивают, да? Да, да, то есть если здесь у нас тонус, да, то у нас стопа вытягивается, потому что мышца сокращается, и как бы пятка подтягивается. И поэтому даже человек, если сохраняется это движение, да, сгибание, он может это сделать, но не сильно, ему мешает вот этот тонус. И поэтому э, при этом очень важно именно растянуть. Для этого, в принципе, может подойти... Ну, любое, да, любой толщины, ну как любой, в зависимости, насколько у вас нужно растянуть, подбирайте просто под себя. Но это это не, может быть дощечка, я не знаю, может быть какая-нибудь папка, ну книги. Ну будет дощечка. Ну да, допустим, понятно. Вот возьмем для начала маленькую, покажу, да. На стопу, да, на такой, ну на дощечку. Возвышение. Вот, да, вот где-то вот у нас пальчики идут, дальше у нас такие вот мячики, да, называются стопы, вот они у нас на эту дощечку заходят. Для кого-то уже вот такая небольшая да, доска будет уже тяжело, уже будет тянуть икроножное. Сидя это будет не очень чувствоваться, но мы э, встанем для этого, да? максимально ровно да? вот. и уже при этом у нас будет подтягивать кроножную мышцу здесь Вот здесь очень важно коленочку держать ровно то есть не сгибать не переразгибать а ровно и вы будете чувствовать вытяжение для кого-то может быть это покажется мало у меня кстати, оказалось срединного чего да? вот чего-то на войну побольше можно побольше можно взять кирпичик да? да можно прям кирпичик взять но это вот если уже подрастянули то есть если у нас для нас тяжело ставить на маленькую дощечку, то мы делаем на маленькой и потихонечку начинаем что-то... Ну, точнее, это может быть книжка какая-нибудь. Книжка, да, неважно, просто что-то вот не мягкое, да, твердое, чтобы мы могли на нее встать. Вот, можно за что-то держаться, естественно, если нам сложно встать. И более того, это может быть даже стенка. То есть мы можем ножку поставить на плинтус. И тогда мы тоже держимся и пытаемся выпрямиться. Да, вот. вот так. Главное, чтобы было выпрямление, чтобы вы сразу же почувствуете вытяжение в икроножной мышце, то есть априори. Да, там под колено будет тянуть, да? Да, под колено, даже не, больше не под колено, а именно вот по голени, вот здесь он да. будет подтягивать. Вот. И плавно это так тянете. Вот. Также можно и сидя, и стоя да, просто раскачивать стопу. И даже больше скажу, что ну, это можно в течение дня сделать. пятки на носок, да? Да, то есть если вам не дается э, движение стопы на себя, но ну, у вас есть движение, просто оно не сильно идет, я вот сейчас об этом говорю, да, то вы прям активно подтягиваете, то есть вы можете сесть, да. Вот. И вот, грубо говоря, прям еще поговорить с ногой. Ну, если вот она чуть-чуть поднимается. Уже это помогает. Да, если она чуть-чуть поднимается, а дальше не идет, вы прям на нее смотрите и вниманием работаете, пытаетесь ее вот подтянуть. И так, дальше вы можете взять ремешок. Угу. Для того, чтобы еще и руки не работали. А, кстати, любой, неважно, не да? Опять, для тяги, да? да? Да, да, И вот смотрите, вы ее можете поднимать, а дальше вы как бы, на нее вот тоже смотрите, воздействуете, пытаетесь поднять стопу да, и руками немножко помогаете. Это можно делать в положении сиего. Ну, не, не сильно, не, не сильно, сильно да? А? Не сильно помогаем, просто чтобы она поднималась, чтобы смотрите, вы посылаете импульс согнуть, да? а, чтобы было сгибание, а руками этот импульс ну, получается вы реализуете это. Как бы показываю. Да, да, да. Если у вас э, нет движения совсем, то есть сгибания стопы нет, то есть она не сгибается, да? Во-первых, вы все равно можете вставать на дощечку, чтобы потянуть голень, это все равно необходимо, нужно. И тогда вы работаете просто, опять, посылаете импульс, да, она вообще у вас там, допустим, не поднимается, но вы посылаете импульс, что я хочу это сделать, и работаете именно с ремешком, насколько это вот возможно. Mm -hmm. Но опять-таки, чтобы это было не так, что коленков э, позади, да, с пятки, чтобы это все было из ровного положения, да, 90 градусов. И так работаете на сгибание, вот. А если к слову про разгибание, да, то, что вот тяжело, тоже мы здесь можем подтянуть на себя, и даем немножечко сопротивления и опускаем стопу, и поднимаем пятку. Это уже у нас на разгибание работы стопы, да? То есть поставили вот. на подушке, и потихоньку пятку подняли. Да, то есть вы здесь подтянули на себя, да? И мы здесь уже усилие делаем на от себя положение стопы. Ну, при этом нога все равно под 90 градусов ровно, да? Да, конечно, да. так, да, так, да, так, да. Вот пятку. Поднимать как бы на мысок. Угу. Вот. А сразу скажу, очень важно, чтобы у нас не уходила стопа. То есть она может внутрь, во внешнюю часть уходить. И да, переводилась вот, никуда, да? Да, то есть мы должны вот ее максимально еще здесь, чтобы это было поровнее. Это, и это будет то есть чтобы в... у нас было, например, бедро, голень, все было в линии. Да, да. То есть вы здесь, смотрите, если, допустим, у вас стопа, вот вы ее толкаете, да? она, она, уходит. она у вас уходит к наружу. Вы можете вот взять ремень вправо да, и еще вот дотягивать больше вправо. Чтобы когда вы ее поднимали, вот если мы сделаем сгибание именно, чтобы мы ее поднимали не в кривом в таком положении, да, а вот немножко. Ну то есть я так понимаю, что лучше ремешок широкий, потому что взять, например, резинку от экспондера и так не сделаешь. Нет, нет, именно ремень, чтобы он не тянулся. То есть резинка другой немножко эффект дает. Нам нужен просто ремень. Сам, да, вот чтобы мы ее выравнивали. И, и могли, если будет. что... Подровнять, Если что, могли подровнять, подкорректировать. Потому что это очень важно и для голеностопного сустава, потому что мы знаем, что при инсульте ну, вот именно человек ставит на внешнюю часть чаще всего, что как бы опять-таки не есть хорошо. При, ну, это не физиологично. Да? И у нас проблемы с голеностопом, плюс более того, начинаются проблемы с коленным суставом, цизалена, спина и пошло все разваливаться, грубо говоря, вот, то есть на разгибание работаем так. Но и на разгибание мы можем опять вернуться к дощечкам нашим. Если у вас именно сложность в разгибании, то вы ставите пятку, да, и вот здесь стоите на мысочках, вот, вторую ногу. Здесь в идеале, конечно, здесь уже работать двумя, да, чтобы… То есть делать симметрично, да? Да, здесь уже симметрично, потому что будет иначе сложнее. Вот опять такие потихонечку поднимать. Выше пятку, вот. Будто, будто пытаться встать на мысочки, да? Да, да, да Ну да, вот да. вы стоите при этом давление у вас вес на, на носки или на пятки, или равномерно? А, равномерно, равномерно. То, То есть, есть не я, не туда, высочках, не, да. Да, я не стою на мысочках, я не стою на пятках, но равномерно, абсолютно равномерно. Просто будет маленький каблучок, да? Да, но это если мы маленькие. Если, конечно, мы возьмем что-то высокое совсем, не обязательно такое высокое, эспоним, Ну да? да? То здесь, конечно, уже будет больше идти в мыски, но, опять-таки, не полностью, стопроцентно на мысках. То есть а, на пятки все нагрузку делаем? На пятки все равно нагрузку, да. Да, даже больше на них стараемся встать, но не поднять стопу. Это у нас разгибание, да? Да, это, это сейчас разгибание, да.